Приветствую, друзья, и всем здравствуйте. Сегодня пойдет речь, я скажу вам, опять же о том же о банальном о заработке в сети интернета, о построении больших команд, и скажу, представлюсь. Меня зовут Гарри Габриилов. А речь именно пойдет о той школе, о той возможности, где можно обучиться, вам скажу многому получить некоторые специальности в сети интернета. Сам э, я скажу вам смс э, маркетолог, это чтобы вам было понятно, я специалист по таргетированной рекламе. У меня была своя школа и в ней было 5 направлений. Ну почему была, вы сейчас это поймете. Вот. Э, когда я познакомился с очень интересной школой, вам скажу, это школа вот, э, Smart Money, вот, где более 70 здесь модулей. И в моей то школе было всего 5 модулей, и было без реферальной программы. Поэтому я когда рассмотрел, увидел организаторов, один из организаторов, моя знакомая, вот, я сразу же позвонил на мобильное, и хотелось бы узнать, есть ли там подводные камни. Ну, когда пообщался по мобильному, скажу вам, подводных камней нету. Вот, и поэтому я закрыл свою школу и перешел именно в школу Smart Money. Почему? Потому что здесь пошагово вас ведут за руку и показывают, как на самом деле настроив один раз автоматизацию ваших автоматизацию в социальных сетях, вы получаете новых партнеров в свою команду скорее всего я думаю что эта тема для всех очень интересна поэтому поэтому на сегодня чему вы научитесь вообще как привлекать партнеров в без общения как настраивать воронки продаж ну многому многому чему на сегодня скажу у меня большая команда вот и все они прошли вам скажу вот именно через через воронки продаж через рекламу я не занимался перетягиванием канатов и не звонил в личку не посылал спам вконтакте или в скайпе как это сейчас принято у многих вот, начал это вам скажу в конце декабря и в январе скажу была заработана вот такая сумма я думаю что вам интересно все таки узнать что же я за январь месяц я получил вот. Надеюсь, вы увидели. Вот. И в любом случае скажу, это удобное обучение, потому что любой момент тут выйдут с вами на связь. Также в нашей команде есть ежедневные созвоны, общение, поддержка, это 24 часа в сутки, вам скажу. 7 дней в неделю 365 дней в году. Поэтому, если вы хотите научиться как строить большие команды. Если вы на самом деле хотите научиться автоматизации, создавать автоворонки в социальных сетях и запускать рекламу в Яндекс Яндекс.Директе, ВКонтакте, вам в Google Адвордсе, в Фейсбуке, в Инстаграме, подключайтесь к нашей возможности. Вы об этом не пожалеете. Меня можете легко найти именно ВКонтакте. Вот. Также зайти в группу вот, смотрите, также вы тоже также сможете настроить группу. Самое что интересное, настройки группы, смотрите, есть очень интересное приложение, очень интересный виджет, и когда зайдете в эту группу, вас всегда встречает вот такой виджет. И он к вам обращается. Вот я зашел, ко мне обращается, вы зашли, к вам будет обращаться. Да? Там, настрой поток кандидатов, в то бизнес прямо сейчас. Как получить от 10 заявок? день уже через 48 часов используя автоворонки и таргетированную рекламу пошаговая инструкция, когда вы сюда нажмете откроется для вас это откроется вам скажу новый путь в жизнь вы много узнаете, как на самом деле начать уже зарабатывать в конце концов в интернете поэтому не теряйтесь звоните под роликом будут мои, вам скажу, контакты, связывайтесь, добавляйтесь в группу, добавляйтесь в друзья, будем работать, будем продвигаться вперед к своей цели. Также вы можете, смотрите, в группе найти отзывы наших партнеров. Это реальные люди и реальные, реальные отзывы, вам скажу. Люди, которые уже зарабатывают. Которые зарабатывают уже не, не первые 100 долларов. Которые заработали уже ну достаточно для того, чтобы уйти с той нелюбимой работы. Послать своего любимого начальника и именно заняться и жить той жизнью, о котором вы мечтали. Поэтому на этом я закончу. Всем благ, успехов и достижения ваших целей.